Там за шум? А что черт возьми там происходит? Опять показалось. Ладно, не буду задерживать экранное время ведь этот ролик по-любому получится долгим сразу хочу сказать что все будет записано в картонном VR который я прямо сейчас соберу за кадром ведь никому не интересно как я это делаю как и не интересно кружок видео где будет моя реакция Поэтому я не хотел его вставлять. Также, если вы очень сильно попросите в комментариях, я могу записать вторую часть Алисы. Я знаю, что многие из вас ее ждут, и я хочу увидеть это в деле. И да, еще забыл сказать. Покупайте мяч. Все, ребят, я уже в VR-шлеме. И примерно вот так вот показывает видео мой телефон, но я буду его преобразовывать в полноэкранное расширенное видео, чтобы вам было удобнее наблюдать приятного просмотра первым что сегодня появится в нашем ролике это локация из официальной игры Half-Life Alex четко итак как ты себя покажешь о ребят офигеть теперь я понимаю как чувствовал себя Алекс Фокс в этом шлеме четко просто так сказать по лайту вышел на балкон и, и и здесь такой невероятный вид смотрите как здесь все детализировано офигеть вы должны понимать, что это пересъем с официальной игры. Я сейчас переснимаю видео пересъема и зесрну в офигенном качестве. Вот the fuck, ребят! О, привет, мужичок! О, я знаю это место. Я видел видео мормок и лучше я прям молчу. Да-да, здорово! Офигеть ты огромный! О, все, теперь я за десятиконом. Да, да, да, все, все, я решил. Охренеть, сколько у тебя проводов из задницы. Это страх каждого электрика. Тебе нужно сходить к своему робоврачу. О, эта башня просто идеальна. Опа, а что с цветочками? Да, мам, я полил цветочки. Нет, не забыл, да, все, все хорошо с цветами. Да, да. Да. Не заходи в комнату, пожалуйста. Здесь замилашка. Такой четкий. Я бы его использовал в качестве фонарика. Воу, это что, комната доктора Стренджа? Блин, ты ковер. Кстати, у меня в комнате тоже стоит похожий ковер, и Это классно. Э это не я насрал в лифте, да, это не я. Повер... Да? Вы мне поверили? Что? А, то есть вы нашли того, кто это сделал? А я типа свидетель, да? Воу, -во -во -во, не надо меня сканировать. М -м -м, мне неприятно. Блин, больно же глаза. Окей, что вы с ним собираетесь делать? Подумайте. Он негр, это расизм. Нет, не не делать этого. Оооо. Я делал в Человеке пауке 2. Так приобрели на волосы при злодея. Эти чубрики, как будто у них мины на жопке и на пузике. Блин, он такой беспомощный, кажется. Но он может оторвать мне ногу. И это, кажется, есть моя нога. Так, что там? Там ничего нет. О, я хочу себе в комнату такое же освещение. Блин, здесь... Реально бетонные плиты так детализированные, это прям четко. Не понял, ты кто там идет. Меньше бухать надо, понял? Надеюсь, не везут мне легально, а то... Это неправильно. Кто-то зарисал кнопку пожаротушения. Черт, серьезно. Так, Вот, вот, что... Он застрял? Серьезно? Баги в валоксе это привычное дело. Ну да, давай, подойди ко мне. У тебя там еще дружок застрял. Четко. Оу! О, неплохо, отличная подача, да, о, вы, ребята, явно футболисты, так, стоп, что, не, нет, не бей меня, это было больно, так, опа, увернулся, да, давай еще раз, идеально, давай еще раз, ну, это было больно, о, черт, я вернусь, да, давай, я не устану это делать, давай еще раз, неплохо. То есть вы хотите сказать, что весь геймплей Аллакса это то, что я буду смотреть, как меня бьют два амбала. Ну ладно, дальше уворачиваться. Опа! У меня уже колени устали. Ну ладно, еще раз. О, черт нет. Только не говорите, что он будет поворачиваться. А. О, нет. Познакомьтесь с моим стилистом. Да, я подумал, что Шрек слишком мемный персонаж, и поэтому оставить это видео без этого зеленого дружка было бы грехо. Кстати, какой-то у меня странный стул. Чел, я поворачиваю голову, как ты меня стрижешь? И ты стрижешь немного, как бы, голова немного дальше. Ну ладно, тебе лучше знать, ты же парикмахер, я тебе больше доверяю, да? Только посмотрите на его лицо. Эм, окей. Это место мне слишком сильно напоминает сказку от трех медвежаток и одной девочки, которая съела всю их еду и спала на их кровати. Я не знаю, почему этот звук приносит мне кайф. Особенно, когда огромный орк с огромными ножницами и расческой, как пол моей башки, пытается сделать мне аккуратную стильную прическу. Ребят, перед тем, что сейчас произойдет, я хочу вас всех морально приготовить к тому, что я сейчас залезу в анус этого баклажана. Да, ребят, кто смотрел Финал, знает эту фанатскую теорию о том, что Человек-Муравей, за которого я сейчас смотрю видео, должен залезть в Таноса и там увеличиться в нем, разоревая его. Эм, черт. Окей, поехали. Давайте же спасем нашу галактику. Да, спасем Железного Человека. Да, я уже у него занят. Так, я слышу эти звуки, боже мой. Так... Как вы понимаете, внутри у него все как бы стерильно, опа. У меня башка немного говорится. Ну, осталось мне только сделать одно движение. Опа! Мы разорвали Титана. Опа, смотрите, а там сидит Халк. Вот, черт. Меня опять скинулись отечественники, потому что со мной атаковать якобы звезду смерти не круто. Оу, oh, я что, попал в комнату ютубера-мейкера? Оу, oh, привет, братик. Распишись на мне. Ладно, не смешная шутка. Оо! О-хо-хо! о, о, -хо -хо, о -хо -хо -хо. Сколько ж белых и один черный, да. Следующий убиванки Ноби. Минус Обиванки Ноби. Какой-то левый чел, который подумал, что он крутой. Еще один чел. А, это фансоло? Дартвейдер уже два раза пробили. Почему не умер? А, ну блин, ну это. это что-то. Кто там кричит? «Крутой, крутой, крутой». Они говорят какие-то мощные, мотивирующие фразы, но уже как бы без разницы, я смотрю за бой. Я чувствую себя челом в группе, которая сидит, читает, но ничего не пишет. Просто не участвует ни в чем, просто смотрит. И, hey, ребят, если вы досмотрели этого момента, то знаете, что вы крутые. И да, я до сих пор в шлеме хочу записать крутую концовку на езде в Ламборгини. И, ребят, для тех, кто тоже хочет окунуться в этот невероятный VR-мир, я оставлю все ссылки на те видео, которые я смотрел в описании. Также хочу сказать, что можете забить в поисковик 360 градусов видео и тоже окунуться в этот невероятный мир. Потому что есть ребята, которые целыми днями делают 3D-модельки или снимают в 360 градусов видео. Есть даже сюжетные видео, которые вам точно понравятся. Ну, я думаю, на этом все. Если хотите включать Алисы, напишите об этом в комментариях. Вы не останетесь без внимания. С вами был Майзер, это был VR360, всем удачного дня и спокойной ночи. Всем удачи и всем пока.